Всем доброго времени суток, у меня сегодня совпал выходной день с праздничным днем, ведь сегодня крещение и хочу пожелать вам, мои зрители, крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. Пусть всегда вас хранит и оберегает Ангел-Хранитель. С праздником! Дорогие друзья, в свой выходной день я решил отправиться на свой дачный участок, чтобы посмотреть все ли в порядке. Заодно и вам показать, как выглядит дача зимой. Естественно, на Крещении бывают сильные морозы, и эта зима не исключение. Сегодня с утра на градуснике было минус 17 градусов. Руки замерзают сразу. Мы с вами идем через лес, красота кругом не описую. Под ногами хрустит снег, а деревья стоят заснеженные. Дальше мы с вами идем по дороге, которая пролегает через дамбу. От такой красоты настроение просто зашкаливает. Итак, после дамбы начинается дачный поселок. СНТ «Березка». Это моя улица, здесь находятся в основном типичные дачные участки по 4 сотки земли и дачные домики в 2 этажа. Давайте мы с вами пройдем и посмотрим, как выглядят дачные участки у обыкновенных людей. А вот знакомьтесь и мой дачный участок, кто не видел раньше. Снегу конечно много намело, давайте пройдем во двор. Из-за мороза замок не сразу поддается. Но я все же смог его открыть. Ого, снегу! Придется чистить тропинку до самых теплиц. Итак, приступим, начнем чистить тропинку. За двором уже почистили, идем дальше. Итак, давайте пройдем к теплицам я вам покажу как выглядит теплица внутри после прошлого сезона это вот остатки растительности от огурцов и цветов Оно все перегниет давайте взглянем на градусник показывает 6 градусов мороза но я когда открыл, было 4 градуса. А на улице минус 17. Я зашел, в теплицу было прям тепло по сравнению с улицей. Я сейчас закидываю снег в теплицу. Вот мы можем это наблюдать. Все грядки закиданы снегом. Для чего я это делаю? Это подготовка к весне чтобы когда снег таял эта талая вода насыщала землю обогащала э, водой и всякими микроэлементами очень полезно для, зем, для земли и растения тогда лучше растут э, рассада очень полезно рекомендую всем так зимуют мои кустарники черной красной смородины. Это мой колодец, я его тоже почистил по кругу. Давайте заглянем, посмотрим уровень воды. Зимой он всегда низкий уровень. Видите, аж на третьем кольце начинается только вода. Уровень упал, но весной он поднимется. Вот так основную работу все сделали. Здесь за двором я почистил площадку, немножко тропинку и пора возвращаться домой. на обратном пути к остановке меня поджидали в лесу маленькие друзья. Они были очень рады видеть меня, так как ожидали от меня угощений и я не смог им отказать. Сам щенки живут возле трамвайной остановки Строитель под бетонными ступеньками. Хотел бы к вам, мои зрители, с просьбой, что когда едете к себе на дачу к друзьям на дачу. Брали немного еды и для наших маленьких друзей. Спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго!